Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня наша история называется максимально странно. Я родила, но не знала, что я беременна. Как такое может быть? Видимо, может. Я не понимаю, как. Сейчас узнаю. Может, я тоже беременна, но не знаю об этом. Ужас. Нет, я хочу знать. Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все те, кто поставят лайки за 3 секунды, вам будет вести. Всю неделю. Итак, считаем. 3, 2, 1, 0. Все те, кто поставил лайки, удачи, отправляется к вам. Пау. Ну, а мы начинаем смотреть про нашу беременяшку. Незнашку, беременяшку. Эй, hey, я Сэна. Мне 19, Сена. и я недавно поступила учиться в медицинский. И знаете, я была довольно хорошей ученицей, но сейчас все группы и даже учителя надо мной смеются. Я не смогла отличить роды от аппендицита. И не на практике в меди, а этой девушкой была я. Да-да, это я у себя же не смогла распознать не то, что роды. Я не знала, что беременна ровно до того момента, пока мне в руки не передали замотанного в пеленке малыша. Ск... Боже, жизнь свободной женщины молодой отличается от беременной жизни молодой женщины. То есть, если ты беременна, ты бережешь свое здоровье, не, у тебя нет вредных привычек, ты правильно спишь, правильно питаешься, пьешь витамины для беременных и много-много-много чего. А если ты свободная студентка такая, о, сегодня клуб, там, завтра учеба, та -да. так это же вообще две разных реальностей, тут тебе через 9 месяцев говорят, это ваше, заберите до свидания, блин, я не знаю. Бред, будете правы, такого бреда еще со мной не происходило, но обо всем по порядку последний год для меня вообще выдался сложным казалось что все летит под откос меня бросил парень я начала курс дорогих таблеток от которых растолсте на 15 килограмм у меня было ужасное самочувствие депрессию у меня диагностировали давно я все не решалась начать принимать таблетки. Да куда уж? Слава я Богу. и так сидела на гормонах, и Бай они не Богу. очень красили мое здоровье и внешность. А тут еще порция сомнительных лекарств. Я всегда была полненькой. Из-за этого комплексы, проблемы с одеждой, мало общения, трудности с парнями. Когда депрессия меня окончательно настигла, это было вроде неудивительно. Но ведь бывают люди моей комплекции, но живущие классную жизнь. Да. Психолог убедила меня, что я лучше пропью курс, чем буду балансировать в этом ужасном состоянии. Блин, ну почему воспринимают полненьких вот именно вот так, что это какая-то... Что это некрасиво, но это же красиво, все красиво. Вообще женское тело это красиво, потому что мы родились в раю. Если я наберу пару килограмм, но полюблю себя, оно того стоит, и я согласилась. Привыкание к препаратам идет. было нелегким. От них меня тошнило, я постоянно хотела есть Бедно. и спала очень мало. Врач но. Проблема в том, когда ты не принимаешь свое тело и травишь его чем-то, каким то препаратами. Оно против тебя встает, бунтует. Оно начинает не принимать тебя, хотя это ты-то и есть твое тело и твоя душа. Оно начинает тебя мучить. Начинаются болезни, начинаются стрессы, рвота. ...мое состояние и подтверждала, что все нормально. Хотя, знаете, я, как особо подозрительная, все равно решила перепроверить. Уж больно это все немного смахивало на беременность. Даже мои родные шутили, когда я вставала с утренней тошнотой, не того ли я. Но все было хорошо. Я делала тесты, регулярный цикл, все говорило о том, что это просто побочки. Я смирилась, время шло, и постепенно таблетки начали работать, а организм к ним совсем привык. На самом деле это было очень круто. Я, наконец, начала чувствовать себя живым человеком. Мое настроение перестало прыгать туда-сюда, я смотрела в зеркало без отвращения. Несмотря на то, что лишние килограммы буквально подкрадывались ко мне. И вообще, кажется, я наконец начала любить жизнь. «Ура!» «А ведь этого мы с врачами и добивались». Депрессия медленно, но верно отступала назад, а я с головой погрузилась в учебу. В целом, казалось, что в моей жизни все налаживается. Парень, который трепал мне нервы, меня бросил. Я хорошо училась и с радостью узнавала новое. Таблетки начали помогать и появились друзья. Что еще нужно для счастья? Вскоре, правда, появились поводы для огорчения. Какие? Я начала очень толстеть. Нет, на самом деле, на мне это не сильно заметно. Я всегда была полной, но когда вдруг начинаешь с трудом влезать в штаны, то это трудно не заметить. Я, конечно, огорчилась. Врач успокаивал меня, мол, все нормально. Главное, чтобы я морально приходила в норму. А уж тело подтянуть я успею. Я соглашалась и старалась реже подходить к весам. Время шло. Мое лечение уже подходило к концу, и мне жизнь казалась абсолютно прекрасной. Даже несмотря на то, что я потолстела на 15 килограмм. Мне пришлось Воу! сменить гардероб, и, конечно, вокруг все подшучивали, что таблетки явно очень калорийные. Но я не расстраивалась. Не и знаю, язык почему. тянут. Может, больно Мне нравилось жить без депрессии, особенно потому, что мое отражение меня не пугало. И даже то, что я с каждым днем становилась все неповоротливее. Ведь с таким весом это нормально. В общем, я готовилась к новому этапу жизни. Я скоро должна была слезть с таблеток. Опа. Я была уверена, что и без них отлично буду себя ощущать. Я даже была уже готова двигаться в сторону идеального здоровья и хорошей фигуры. Я бросила все вредные привычки начала... Сигарета такая. Блин, а мы-то знаем, что у нас с вами беременная. Я такая, так, я скоро брошу курить. <свеч> Получается, она прокурила всю беременность. О, ужас, о, ужас, это так вредно. Нет. Не знаю, я бы всю руку от... от... отгрызла, я бы покурила... Беременная, ну это капец. Шопитаться, следить за собой. Вот кто бы знал, что вместо рисования мне нужно было заняться, например, вязанием и связать парочку пинеток для будущего малыша. Да. Все случилось совершенно внезапно. Просто утром встала и меня скрутило. Это была необычная боль это был взрыв. Где-то в боку заколола, в глазах потемнело, и мне пришлось Сладки. сидеть на кровати минут десять, чтобы отдышаться. Когда я встала, все уже было нормально. Я подумала, что это просто такие утренние сюрпризы, мало ли. Мне скоро 20, может это все старость? Но, конечно, отголоски учебы на медицинском давали о себе знать. Тем более, когда все вдруг повторилось. Когда я прошлась пару метров по квартире. Уж не аппендицит ли это часом? Острая боль, хватающий бок. Я позвала маму, она тоже очень испугалась и, конечно, поспешила вызвать скорую. Боль была просто нечеловечески сильной. Это я даже расплакалась и только ждала, когда же приедет карета скорой помощи. Со ступенек меня едва не несли, я с трудом держалась на ногах от боли. Она с угоем сирены меня помчали в больницу. Я знала, Страшно. как будет. Сейчас меня уколят обезболом, прооперируют и все. Но не тут-то было. Когда мы доехали до больницы, я уже теряла сознание от боли. Бог и спину хватало, казалось так сильно, словно чья-то рука пыталась сломать мне все кости. Наконец, я оказалась в приемной. Пока меня осматривали, я едва сдерживала слезы. Наконец, врачи, чем-то удивленные, стали перешуптываться, и я услышала что-то про беременность. Кому-то <сосы> мне стало смешно. Алло, и какая нет? беременность? У меня ведь прямо сейчас месячные. «Может, хватит обсуждать мой толстый живот и в операционную меня быстрее?» Но смешно было ровно до того момента, пока меня на всех парах не повезли в каталке в родильное отделение. Боль усиливалась, затуманивая мне разум, и я уже ничего не соображала. Хотелось только сказать, что все явно что-то напутали, но я уже не могла говорить». Все произошло как-то слишком быстро. Меня едва успели закорячить на специальную койку, как я, корчась от боли, уже начала кричать. В общем, мне казалось, что я умираю, и просто скоро лопну, как шар. Но нет, вместо этого, изумленные врачи через некоторое время затрясли меня за плечо, и я услышала чей-то голос. Он радостно объявил мне, что у меня мальчик. <связывая> Кто мальчик? Где мальчик? Я не сообразила и провалилась в сон или в обморок. Кажется, в этом состоянии меня наконец прооперировали. Переодели и увезли в палату. Не знаю, сколько я спала, но, проснувшись, почувствовала облегчение. Боли больше не было. Я подумала, что могу встать и попить. Но неизвестно откуда взявшаяся медсестра сказала, что пока нельзя. Я не успела спросить, почему. Она сунула мне в руки сверток с ребенком. Да, вот это поворот! Вот это поворотик! Не туда или туда? Я растерянно завертела головой и промямлила что-то вроде да, красивый, можете уже забрать. В ответ медсестра рассмеялась и сказала, что это мое. А я все еще не верила и переспросила. аппендицит? На что получила еще порцию хохота? Это был не аппендицит. Я родила ребенка, а боль, которую я чувствовала, были схватки. Боже! Не знаю, как я не сошла с ума в этот момент, сидя с малышом на руках. Вы вообще можете представить, что я чувствовала? Нет. Я еще вчера была даже не беременной. Но... знаете, тут вот вечеринку проспишь и думаешь, блин, я пропустила всю свою жизнь. А тут проспать свою собственную беременность и роды можно сказать, ты просто ходишь такая в неведении, а там у тебя что-то развивается и все. Вот там тебе это дают, и ты какой-то плаз пропускаешь, это же нужно ходить там на УЗИ туда-сюда проверять, думать имя, вот это вот все, Вот тут на тебе все пропущено, теперь все наверстывать, причем очень быстро давай. Ты у нас в медицинском учишься, надеюсь. Совершенно не знала об Хотя... этом, а сегодня я уже мама. Медь. Вот такие у нас врачи бывают иногда, которые даже не знают, что сам беременны. И думаю, что это бендицит. Так что аккуратней на обследованиях. Я увидела, что я не в состоянии соображать и забрала ребенка обратно. А мне дала снотворное. Я провалилась в сон, тайно надеясь, что когда проснусь, снова окажусь дома. Естественно, я проснулась в больнице, но на этот раз со мной поговорил доктор, и я наконец поняла, в чем дело. Сейчас все объясню. Оказывается, я действительно была беременна все это время. Да, те симптомы от таблеток тоже были симптомами беременности, и мое самочувствие и мой резко увеличившийся вес всему этому была одна и та же причина. Я удивленно смотрела на врача. Как? Но как так? Я же делала тесты. К тому же у меня были месячные, все это время. Как можно быть одновременно беременной и нет? Как? Это меня просто шокировало. Ну Оказывается, у девушек такое бывает. Правда? Патология, удвоение стенки матки. Да ну! Довольно частое явление, с которым О, можно жить и даже не знать об этом. То есть у меня буквально было две матки. Ах, Одна нет. при этом была беременная, а вторая нет. Блин! Врач рассказал мне о том, что бывает даже так, что женщина беременеет двумя детьми в разное время. И узнает об этом так же, как и я. Вот это сюрприз от организма. К счастью, вокруг меня были хорошие врачи. И они понимали, что ребенок для меня очень неожиданный исход событий. Меня хорошо кормили, старались помогать с малышом, а я пока пыталась прийти в себя. Вот так. Вчера студентка, сегодня студентка-мать с новорожденным. Это, конечно, здорово меня подкосило. Я Какая? пришла в себя только в тот момент, когда вдруг зазвонил телефон, и я увидела, что звонит мама. Блин, мама, она же даже не знала, а -а -а, что мама. происходит, а наверняка думала, что я отсыпалась после операции. Тут уже я смогла развлечься. Попробуйте представить лицо моей мамы, когда она пришла проведать меня и принесла вкусняшки, а я вышла ей навстречу с внуком. Да, не скрою, это была плохая шутка, потому что маму тоже пришлось откачивать. Сейчас я привыкаю к своей новой роли. Это было слишком внезапно, но, честно говоря, я рада, что хотя бы все прелести беременности для меня прошли незамеченными. Может, поэтому я справилась с этим так легко, потому что просто не нервничала. У вас бы какая была реакция не на знаю. такую ситуацию? «Напишите в комментариях». «Учиться я, кстати, не бросила. Хожу на занятия, а мои учителя подшучивают надо мной, что я не смогла отличить аппендицит от рода. «Про мальчик. моего сына знают все ребята. Даже ласково зовут его аппендицитик. И каждый день спрашивают, как он там». «Вот такая вышла история» прямо плюс еще один страх в копилку для девушек. Это точно. Вот так кто знает, ты слегка поправилась в зиму или это беременность, но я думаю достаточно просто быть немного внимательнее, чем я. Вряд ли кто-то еще умудрится совсем не заметить свою это беременность. точно. Боже, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу и как бы вы отнеслись к тому, что у вас появляется ребенок вдруг нечаянно, не гадано. Вот это сюрприз, блин. Я собаку хочу завести. Почему я это сказала? <с> Такое было на сегодня видео, ребята. Я надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. Целую. Пока.